Всем привет! Вы на канале Тывка ТВ. И сегодня я распаковываю куколку Монстер Хай Тарали из серии Большой Кошмарный Риф Это такая куколка Русалочка Тарали Такая красивая Это Монстер Хай Давайте посмотрим на нее Вот она такая красивая На упаковочке нарисована как она из мультика выглядит и еще там по-английски, рядом с самой куклой, написано, что она светится в темноте. Так. На обратной стороне, ну тут вот тут сбоку написано Monster High. На обратной стороне там какие еще есть куколки, вот что она светится в темноте. И вот какие еще есть куклы и серии. Так, сейчас откроем. Нашу куколку. Так. скучающий, да, скучающий, да, скучающий, вот, открыли сейчас. Тут-тут надо будет надрезать немножко. И освободим нашу куколку. Как раз. Тут-тут уже легко. Два. Так, там еще немножко. Так, наша куколка. Вот. Я ее распаковала. Вот наша. Кошечка, рыбка, у нее, как я говорила, в темноте светятся вот эти вот детали, она похожа на такую рыбку, крылатая рыба вроде, такая рыба ядовитая, вот у нее вот эти штуки как раз и ядовитые, для рыб, тут еще с кошечкой рыбкой нашей шел такой вкладыш, тут сказано, какие есть еще куклы там из этой коллекции, Какие у них хвосты у этих кукол. Вот это наш вариант. Куклы нашего варианта. Так, у него хвост съемный. Вот, он снимается легко. И вставляется. Еще у него вроде вот эти крылышки двигаются. Да, вот. Раз. Два. Вот, вот так вот немножко двигаются. Как-то еще вот сгинаться могут. Как у настоящей рыбки двигается, она как крыльями махает вот своими плавниками такими, у нее еще вот эта часть, она вот сейчас покажу, вот. у нее хвост, он как подставка, он вот так вот может двигаться, вот и кукла вот может стоять, вот. Так вот стоит она, так вот, она у нас стоит вот такая вот красивая куколка. И если вам понравилась эта куколка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока! Пока-пока!